Ну, привет! Мы с вами здесь очень давно не виделись. За это время у меня произошло много всего, как хорошего, так и плохого. Я подробно рассказала на своем другом канале о том, что у меня вообще было в жизни. Ну, а сегодня я хочу поделиться с вами еще одной новостью. И нет, нет, нет, нет, нет! Я не беременна, а то, я знаю вас, вы можете об этом подумать. В общем, неожиданно для себя... Я сделала себе свою первую татуировку. Если честно, то мне до сих пор кажется, что это просто какая-то детская шалость, и я взяла обычную цветную ручку и сама себе нарисовала что-то там. Так что усаживайтесь поудобнее, берите... Кружку чая, может быть кофе, сегодня я расскажу, как у меня появилась моя первая татуировка, с чем она связана, как это вообще было, больно, не больно, легко ухаживать, нелегко ухаживать, в общем, все это будет в этом видео. Ну а с вас, как всегда, подписочка на каналчик, и, конечно же, я уже держу пальчик вверх. Лайки, обязательно лайки, мне будет очень приятно, и это действительно может поддержать мой канал. Если честно, то я давно задумывалась о татуировке. Я думала, какой это мог бы быть рисунок, какой бы был бы смысл, какой был бы был посыл. Но как это очень часто бывает, жизнь решила все за меня, и абсолютно неожиданно все это произошло. Опять-таки, если вы смотрели мои другие каналы, то наверняка знаете, то, что теперь у меня больше нет папы. Мне очень тяжело до сих пор это пережить. До сих пор жду его каких-то звонков, очень сильно скучаю, хочется само ему позвонить постоянно. Гляжу на дверь и жду, что она откроется, он войдет и скажет «Сюрприз, детки, ждали папу!» Но, к сожалению, этого не произойдет уже, и это, правда, очень сложно пережить. Прошло не так много времени, уже, наверное, больше 40 дней, но все равно очень тяжело и сложно это пережить, правда. Когда у меня вот это все произошло, я подумала, что хочу сделать какую-то татуировку, которая будет связана с папой. И тут сразу же всплыла идея набить точно такое же тату, как была у него, на левой руке. На самом деле, когда я была еще совсем маленькая, я очень часто брала обычную ручку и рисовала такую же букву «С», как у моего папы. Насколько я помню, сделал он эту татуировку, находясь в армии. Делал эту татуировку он себе сам при помощи иголки и, я так понимаю, специальной краски. Но я вдохновилась этой чудесной истории в детстве, разумеется, ничего умнее не придумала, как взять обычную гуашь и обычную иголку швейду. И, представляете, я кунала обычную иголку в эту гуашь и тыкала себе, пытаясь сделать себе свою первую татуировку. Хорошо, что у меня это не вышло, а то бы, возможно, была какая-нибудь, знаете, типичная ошибка молодости, в моем случае детства. И вот я уже почти решила сделать эту татуировку вот на этой руке, вот на этом вот месте, но, знаете, что-то меня останавливало, не знаю что? Но останавливала. Потом, через какое-то время, я подумала, что, наверное, лучше сделать какой-то эскиз, чтобы не просто от балды, а чтобы это было как-то красиво. И я приняла решение, то, что когда поеду в гости к своей подружке в Краснодар, то мы с ней вместе эти вариантики обсудим, она отрисует, потому что она очень хорошо рисует, и уже делала себе татуировки со смыслом, и я думала, что вот тут у нас пазл сойдется. Однако, как-то Кириешка почувствовала мои мысли, и когда я к ней приехала в гости, я заезжала к ней всего лишь где-то на пару дней Проездом. Получилось так, что я приехала к ней на свой день рождения. Помимо всех подарков, которые она мне подготовила, она вручила мне вот этот конверт и сказала, что это очень важное и трогательное. Конечно же, я испугалась и очень медленно открывала этот конверт, потому что мне правда было страшно, что же там такое. Но когда я его открыла, это было очень мило и очень приятно. Как вы поняли, в этом конверте находились эскизы татуировок. Вот это, например, изначальная татуировка, которая была у моего папы. Для того, чтобы вот этот вот эскиз получить, ребята Керри и Денис вместе написали моему брату, и мой брат отрисовал татуировку папы. Как вы видите, здесь достаточно много эскизов, меня засыпили вот эти два варианта, и когда я выбрала из них, я решила, что хочу добавить кое-что от себя, потому что, ну, все-таки надо же что-то добавить, правильно? И я подумала, что хочу, чтобы на этой татуировке была виноградная лоза. Почему виноградная? Потому что мой папа делал очень вкусное домашнее вино, и последнее... Что у меня от него было на тот момент, это было как раз-таки вино. И когда я его допила во время новогодних праздников, я не знала, что я пью это вино последний раз. И поэтому я подумала, что хочу, чтобы была вот эта виноградная лоза. Я бы хотела бы вам показать татуировку в самом конце и сохранить интригу до конца, но понимаю, что и вам, и мне уже не терпится. Поэтому прямо сейчас я предлагаю вам сыграть в шоу «Интуиция». Вы сейчас поставите видео на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, где у меня находится татуировка. Я за это время переоденусь по щелчку и уже покажу вам свою татуировку. Странно, да? Кажется, никто не видит эту татуировку, знаете? Быть может быть, я использовала те чернила, которые видны при определенном свете. А может быть, я вообще вас забайтила и не сделала татуировку? Да ладно, я шучу. Вот она, моя маленькая, аккуратненькая, красивенькая татуировочка. Но с такой глубокой историей для меня. Может, вы сочтете меня странно, но как только я сделала татуировку, мне захотелось показывать ее просто всем. Поэтому сейчас я стараюсь убирать вещи с коротким рукавом. Вы у меня знаете, как сильно я люблю яркие и классные вещи. Например, как вот этот вот топ. Его я, кстати, заказала на Авито. Причем я покупаю новые вещи с биркой. Да еще и с доставкой в пункт выдачи рядом с моим домом. Цены приятно удивляют. Есть вещи из прошлых коллекций и разные лимитированные издания. Ну и как вы можете заметить выбор тут очень большой. Для получения вещи и перевода оплаты не нужно ни с кем встречаться. Все делается через Авито-доставку. При заказе вещи ваши деньги резервируются банком. И когда вы получите посылку, все проверите и подтвердите. Лишь тогда деньги уйдут продавцу. А специально для вас я попросила промокод на бесплатную Авито-доставку. Действует он всего лишь 5 дней с момента публикации этого видео. Так что быстрее хватайте, пока пирожочек горячий. А то предложение ограничено, и его получат лишь первые 100 человек. Кто, естественно, активирует мой промокод? Упс, кстати, уже 99. Обновляйте ваше приложение Авито, вводите промокод. Ссылочку на приложение Авито я оставлю в описании и в моем первом комментарии Так что обязательно переходите и пользуйтесь промокодиком Думаю, стоит добавить несколько слов о том, как же мы все-таки делали эту татуировку Мы вечером с Кэрри где-то в 20.00 пошли уже в тату-салон Нас встретила милая девушка, сказала, ожидайте, и мы сели ожидать Потом нас встретила другая милая девушка, которая оказалась уже мастером Посадила нас в комнатку тоже я уже узнала то, что Кирьешка обо всем договорилась. То, что татуировку мне будут делать той же техникой, что когда-то делал мой папа. А именно будут специальной иголкой, а не швейной, как я в детстве думала, будут набивать вот эту татуировку вручную. То есть девушка окунала иголочку в краску и аккуратно, вот какими-то такими движениями, как будто подкожными, она вот эту вот краску мне туда вот загоняла. Мне было немножечко, конечно, страшновато и волнительно, но я для себя решила то, что если мне вдруг даже будет больно, я постараюсь показать максимальный вид, что мне не больно, что мне нормально. Но потом, когда уже весь этот процесс начался, я поняла то, что, в принципе, мне терпимо. И для человека, который делал себе когда-то самостоятельно, ну, пытался делать самостоятельно себе пирсинг языка и брови обычной иголкой, это вообще хрень на самом деле, вот, поэтому, наверное, вот эти вот все ощущения, пока билась эта татуировка, были похожи на то, что мне как будто царапает кошка, мне даже в какой-то степени понравилось, наверное, из-за того, что я, наверное, уже устала от какой-то моральной боли, и мне хотелось какой-то физической, да, Садамаза вошло в чат, на самом деле... Я думаю, мне нужно было это, потому что в последнее время я чувствовала себя немножечко, знаете, как будто бы я в каком-то сне и не могу очнуться, и вот, вот эти вот какие-то болевые ощущения способствовали тому, что, типа, ты все-таки не спишь, что ты все-таки еще живой человек, и все, типа, у тебя норма. Делали мне эту тату где-то час Я не брала ни разу перерыв Вот как вот я села вот в таком положении Так я и сидела, потому что я подумала Ну сделаем уже все за один раз Без всяких перерывов Потому что, ну опять-таки думала, что будет больно Но по факту было не больно И я вообще сидела, мы болтали на всякие бабские темы Не бабские темы В общем все было максимально лампово и челово Поэтому я даже не заметила, как прошло время Пару раз я поплакала Вместе с Керри мне даже дали салфеточку Ну вот как же без этого, да, немножечко поплакать? Но плакала я не от боли, а из-за того, что вот нахлынули какие-то воспоминания, вот это вот все, поэтому салфеточка мне пригодилась. Теперь на самом деле я вот после вот такой вот техники хочу очень сильно попробовать, что будет, если набивать татуировку именно машинкой, какие будут ощущения там, насколько больно, не больно, насколько быстро идет заживляющий процесс и так далее. Вот с этой татуировкой все было максимально просто, мне девочка налепила заживляющую пленку, я с ней проходила где-то 5 дней, потом я ее аккуратно сняла и дальше уже мазала заживляющей мазью. Татуировка со временем немножечко облупилась, ну именно от кожа, и все, она уже вот полностью зажившая татуировка, вообще никакого дискомфорта у меня не было, максимально все классно, но мне кажется, что от машинки, наверное, все-таки больше будет какой-то травмированный, скажем так, ткань, и дольше будет процесс заживления, но вот такая техника мне очень сильно понравилась, мне кажется, что для человека, который делает татуировку в первый раз, вот именно такая техника одной лишь иголкой будет как раз самое то, потому что вам будет не сильно больно, и в принципе терпим но это лишь мое какое-то мнение, не знаю, как там на самом деле, но мне кажется, что мне понравилось. А еще мне очень сильно нравится то, что вот эта вот татуировка не просто какое-то пустое место, да, пустой какой-то рисунок, а за ним реально стоит какая-то история. Во-первых, история того, то, что эта татуировка, связанная с моим папой. Во-вторых, как мы сделали эту татуировку, то есть... В этой татуировке сразу несколько таких воспоминаний, то есть воспоминаний и о папе, и о какой-то хорошей дружбе, да, то, что вот человек для меня сделал эскизы, заморочился, мы вместе сходили, меня держали за ручку, потому что думали, что мне будет больно, ну вот, и теперь, когда я показываю людям вот эту татуировку, они все спрашивают, что это такое, почему буква «С», и мне приятно рассказывать то, что вот буква «С», это имя моего папы. То, что лоза, это вот когда он делал очень вкусное вино, и что вот оно было последним, что вот у меня было от папы именно в доме до того момента, как я туда съездила. Цветочки, это там мама, вот, то есть вот какие-то вот такие вот воспоминания, которые можно вложить. И вот я смотрю на реакцию людей, и я вижу, как они такие задумываются, что им прикольно услышать эту историю, они а просто, я набила эту татуику по приколу. То есть я считаю, что если делать какую-то татуировку, то в ней должен быть какой-то смысл, чтобы не просто какой-то пустой рисунок, чтобы за ним как минимум стояла какая-то история, хотя бы, блин, банально пьяная история, там мы с друганом напились и пошли, набили татуировку, это тоже будет история, это тоже э, прикол, то есть это тоже, что будет вспомнить, поэтому я... Совершенно не жалею, что сделала эту татуировку, в будущем я бы реально хотела бы сделать себе еще какую-нибудь татуировку, естественно, связанную тоже с каким-нибудь событием, воспоминанием, да? хотела бы попробовать опять-таки машинкой, посмотреть, насколько будет разница, насколько больно, не больно, как заживляется и тому подобное, и, в общем-то, есть над чем еще подумать, есть еще что делать, вот, поэтому будем к этому стремиться. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео, я надеюсь, что вам оно понравилось, пишите в комментарии, как вам вот такая вот татуировка, есть ли у вас татуировки и несут ли они какой-то смысл в себе, было бы интересно почитать, какой смысл ваших татуировок именно у вас, если они есть, конечно же, опять-таки, да, не забывайте про промокодик. Ссылочки все в описании. Также поддерживайте меня лайком, мне будет очень приятно. Ну а надеюсь, что мы с вами в ближайшем времени увидимся на этом канале, ну, либо на других. Люблю вас, пока!